Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Радагаст, и сегодня мы побеседуем об эволюции игровых миров. Всю свою сознательную жизнь, то есть с тех пор, как я провел свою первую игру, я рос как Dungeon Master. Совсем не хочу сказать, что к нынешнему моменту вытянулся в такие выси, что улучшение уже не светит, даже наоборот. Это неостановимый и органичный процесс, который происходит с каждым ведущим и не останавливается. Если хотите обсудить другие аспекты этого процесса, пишите письма, оставляйте комменты. А сегодня мне хотелось бы сказать пару слов о том, как менялся мой основной сеттинг. Я начал вводить, прочитав трек ниже второй продвинутой версии «Подземелья и драконов», и необходимость в сеттинге настигла меня врасплох чуть ли не с первым же обменом информации между мной и игроками. Я пограничник? А с кем мы граничим? А что у них там не такое, как здесь у нас? А кто у нас король? Это хороший король? А кто мой начальник? Орк на меня нападает, он на меня рычит. А на каком языке? Мост в загробный мир охраняет огненный великан с пылающим мечом. Окей, а что будет, если мы его победим или упросим? Я закончил магический университет, а библиотеков там есть? А кто у нас самый-самый главный в гильдии магов? А какие еще гильдии есть? Вот эти и многие, очень многие другие вопросы, это и есть сеттинг. И его нужно уметь понимать, если он чужой, разрабатывать, если свой, и адаптировать во всех случаях. Мои самые первые сеттинги были мелкими опытами. На основе Скандинавии, Шотландии, Англии, Эллады, э, всего не упомнишь. Тогда я играл по многу и каждый день, так что каждый из них был исследован неплохо, но прожили они в общем и целом недолго. Потом я выдумал с Альву для удобства назовем его Сальвеблюз-1. Это было то, что называется типичным фэнтези. И если бы я его в том далеком 99-м или какой он там был году допилил, это стало бы отменным сердцеразбивателем. Таким хитрым термином называются сеттинги, в которых э, все не так уж и плохо, но хорошего тоже ничего. Вот ровно ничего запоминающегося, выделяющего сеттинг из сон моему подобных. Ну и еще в разбивателях обязательно чинят дын ду, но грань между добавлением хоумрулов и починкой и рабочей системы очень тонкая, и о ней не будем. Итак, Сальву плюс 1 был сеттингом с одной-двумя начерно выдуманными странами, пантеоном, в котором были сплошняком седоборуды и дядьки с одной стороны, и черти с другой стороны. Там было много людей, дворфы, эльфы, орки, в общем, все как у всех. Две разных игровых команды у меня уже сложились и иногда не звали каких-то новичков, но задачи объяснить сеттинг другим людям у меня не было. Однако мы начали играть и поток вопросов и ответов, событий, истории, деталей, дополнений стал давать ему форму. Солюблюз 2 появился сам собой, когда игроки начертили мне красивую карту, вот эту, до сих пор использую, и попросили показать на ней, где живут дварфы каких кланов, где пираты, где пустыня. С картой появились страны, включая и те, в которых персонажи игроков никогда не бывали, но откуда у них было оружие, откуда родом были НПЦ, куда уходили корабли, откуда летели ковры и самолеты. Появились, появились еще много всяких деталей. Добавилось много организаций, вроде рыцарских орденов, городских гильдий, церквей, культов, всего такого. Из типичного фэнтези, неотличимого от соседей, у меня получился сеттинг с сорокадваровскими кланами, с крадущими чужие обличья черными монахами, с международной гильдией магов и алхимиков. Когда таких групп стало много, мне ничего не оставалось, как прописать каждая из них свои классы. Это уже можно назвать сэллюблюзом тройкой. Где-то в тот момент я завел себе сайт, так что большая часть наработок той поры вполне сохранилась, хоть и никому и не нужна. Мой контакт с базовой литературой тогда заметно попрочнила. Ведь, скажем, вот мне нравилась псионика. Она была очень сильно нужна для тех же черных монахов. Так что я был вынужден прочесть несколько книг по темному солнцу. Как раз сеттингу, где эта тема раскрыта наиболее полной и красочной. Условно четвертый солеблюс начался тогда, когда кранч перевесил флав. И я вернулся к мифотворчеству и написанию легенд. Почему дворских кланов именно 40 штук? А вот потому, что еще в эпоху древних произошел гигантский обвал, разделивший их на несколько частей, которые выкопались в разные стороны и выкопали себе таким образом разную судьбу. И таким образом у нас есть. Обособленные, настороженные к чужакам, закованные в латы до последней щели дворфы клана тяжкоплечих. И они мало напоминают произошедших от них же дворфов клана кольцеделов, которые в детстве завязывают себе один глаз и глядят на солнце в попытке полностью познать его форму, а потом ослепнув на один глаз, меняют повязку и смотрят дальше на жизнь. И уж совсем иные дворцы клана, идущих на пролом, которые объедаются ядовитой плесени до состояния боевой ярости и, шмыгая по сталактитам, обрушиваются с стремительным дамкратом на врагов, душат их своей же бородой и убегают в ночь, злобно хахача и булькая. Такой сеттинг стало возможно, объяснить чужим людям. Вот, мол, у нас есть культ силы разящие. это такое фэнтезийное суммо, вот правило по нему. А вот Орден Рыцаря Жанного Пламени. Это такие гопники-сатанисты. Вот их способности прописаны. Читай, выбирай. Тут настала полчетвертая да. Я стал переносить хоум-рулы до домашней классы на движок d 20 с 1 и d 2 Это можно считать с блюзом 5. Движок сам по себе был лучше. Играть по нему было легче, оцифровывать было легче. Но содержимое поменялось не сильно. В общем-то в этом была и цель. Но появился шанс не только отполировать наследие первых версий, но и сплагиатить, творчески позаимствовать какие-то наработки других э, людей, работавших под d 20 а таких была вагон и маленькая тележка. Сальвеблюз-6 появился внезапно, когда я переключился с ДНД на иные системы и поработал над так называемой эпохой древних. Эта система так опубликованной не была, но нам это не помешало тогда очень хорошо по ней э, поиграться. Восстанавливая статьи дневники Ролемансера, я недавно нашел там даже несколько модулей под нее, про которые и думать забыл. Относилась эта система к очень-очень далекому прошлому блюза И заставила задуматься меня о том, что было уже тогда, а чего не было, и как оно все менялось. Это не всегда полезное, но очень увлекательное дело. Наигравшись в эпоху древних и другие самодельные системы, никакого отношения к сальвоблюзу уже не имевшие, я вернулся к корням и внезапно заболел главной мирообразующей идеей – гендиатрисом. Всего должно быть по три. Три стороны в каждом конфликте, три силы, расы на каждого бога и так далее. Почему у людей только две руки, я тогда так и не смог сказать, но Сальвеблюз 7 заиграл новыми красками. Это известный факт, что чем больше ограничений, тем э, лучше идет творческий процесс. Сальвеблюз 8 вылился вполне органично. Из 7, когда я спустя пару лет понял, что мне все равно не хватает градуса сказочности. Еще Чуковский ведь писал, что игра это материализация сказки. Что я сделал? Я взял несколько кусков отчетов из прошлых игр, заново осмыслил их и написал их так, как мне хотелось бы, чтобы они произошли. И показал игрокам. Те прониклись. И так, скажем, я не знаю, один из э, лекторов волшебного университета стал циклопом. А э, в библиотеку можно было ходить без э, свечки, потому что там по ней летают светящиеся куатли. Наконец, так получается, что нынешняя версия девятая. Она уже идет под э, циклопов и цитадели, то есть скорее под пятерку, чем под тройку или d 20 И здесь э, очень много изменений. Переименованные, раз, разобранные, заново слепленные божества, конфессии, аналогичность с расы, классы, вот это все. А сейчас давайте коротко об ошибках и граблях, потом о важных вехах, а потом слайды, ну то есть советы. Итак, Моменты, на которых я, что называется, собаку съел, до да хвостом подавился. плюс один. Меня одновременно тогда угнетал синдром самозванца и увлекал процесс чего-то делания с правилами. И я чего-то с ними делал. В свое оправдание могу только сказать, что именно так и замышлял это э, дядя Гайгекс. Скажем, для описания населенного пункта, что я делал? Я брал всех ключевых ныпцы, Трактирщиков, старост, кузнецов и так далее. И накидывал им кубиками, руками, шесть основных параметров. После чего уже можно было играть. Это безусловно давало потом простор для ролиплея, когда трактирщик оказывался с безумной мудростью, и, а у кузнеца э, была харизма э, запредельная, но он мало на что был способен. Но по большей части это была работа в никуда. Она не нужна была никому. Все эти зацепки для ролиплея их можно получить гораздо более безболезненным способом, чем э, вручную накидывать сотни на ПЦ. Солюблюс 2. Э, э, включал много работы на манер безумного графомана. Э, скажем, у меня был рассчитан полный бюджет 12 легионов водной империи. Разных легионов. Как сейчас помнишь, что-то в районе 44 миллионов ГП. И Чё? Я знаю сейчас, сколько барабанщиков нужно на каждую квинкверему. Сколько гортаторов и сколько сигниферов. Это забавно, но это не так, чтобы сильно нужно. Даже, в общем-то, квинкверемы на моих играх не так уж часто проплывают. Солюблюс 3. Э, тут вот какая вещь. Есть огромный, всеобъемлющий, все еще идущий холивар. На тему того, нужны ли одни и те же правила монстрам и НПЦ с одной стороны и персонажам игроков с другой стороны. Если я когда-нибудь до него доберусь, то об этом будет отдельное видео. Но здесь моя ошибка была в том, что я тратил целые месяцы работы на то, чтобы написать и отполировать какой-нибудь класс, который никто никогда из игроков так и не взял. Читали? Да. НПЦ? Да. Игроки? Нет. Много плохого просто люблю. Четыре, сказать, язык не поворачивается, но в общем и целом я тогда не освободился еще от некоторых внутренних тормозов, которые не позволяют большинству писателей и игроделов ваять так называемое тяжелое фэнтези. Если дварфы у вас это такие замаскированные маленькие работящие люди с бордой, то от этого очень трудно убежать. И вместо того, чтобы внезапно отказаться от этой идеи, и выдумать что-то кардинально новое... Ты сидишь и пилишь 12-ступенчатые легенды, в которых редкая птица долетит до конца даже в водной. Знать бы тогда, где соломку подстелить, прыгнул бы сразу на версию 8. Но нет. Солюблюз 5, это была миграция на D20, был э, вынужденной мерой. И помог мне метагеймово, после того, как э, э, я получил возможность брать чужих игроков просто с улицы, без объяснения им того, что такое 1D2. Опять-таки, можно было быть более активным в редизайне, раз уж э, дошли руки, но чего не сделал, того не сделал. Солюблюз 6, это вот эпоха древних, э, был довольно забавным этапом, потому что, думаю, не так уж многие мастера тестируют свой сеттинг путем игры по нему разными системами. Игроками, да, системами, не слыхал. Из негатива слишком много внимания было уделено э, самому процессу, то есть тому, как то, что вот тогда стало тем, что сейчас. Это полезная штука, потому что она заставляет читать очень умные книжки. Но играть в это никто не будет. То есть, из игроков это никому не надо. И как оказывается, я это делал чисто для себя. Солюблюсь 7 с глобальной тройственностью был первой идейной, идейной переработкой. И его ругать жалко. Но если на что-то и указывать, так это на то, что много было написано не для игры, а ну чтобы было. Некоторые детали можно было вполне оставить на додумывание, э, так начерно э, сделать и энергию перенаправить на более насущные вещи, на глобальные стыковки, на метасюжеты и все такое. Кроме того, я все еще немного стыдился того, что мне идет редкон. Редкон — это формально ретроактивный континуитет. Э, это когда я меняю некоторые детали, продолжаю делать вид, что так было всегда. На играх можно было это форсировать куда больше. И таким образом раньше оттестировать, отполировать и вообще понять, нужно это или, или не нужно. Солюблюз 8 и его сказочность был по сути поправкой антуража и глобальным утяжелением фэнтези. Тяжелая фэнтези, вообще утяжеление это отдельная очень важная тема. Но если одной фразой, то проблема в наличии у нас некоторых тормозов. И в их э, правильном удалении или отдалении. Но об этом я уже сказал. Плюс тогда все еще я старался, чтобы это было не сильно заметно в идущих играх. И вводил изменения, как бы извиняясь. А надо было быть более беспродонным, поднять сразу планку масштаба изменений еще на пару делений и пилить. Ну и последняя итерация, конечно, мне нравится пока что полностью, потому что если бы не нравилось, то я бы сделал ее иначе. Дайте пару лет, максимум 10, вернусь и обязательно обругаю. Итак, я обещал про какие-то значимые вехи. Их было несколько. Во-первых, и в самых главных, это игровое тестирование. Мне повезло, и у меня его было много. Все, что происходит без игрового тестирования в геймдизайне, выходит плохо. Исключений нет, и надеяться на них не надо. Потому что их нет. Легенды и мифы. Я, ну просто так получилось, что я фанат этого дела. Но они попадают где-то вот между прост, простым мировыпиливанием и фэнтезийными штуками. И они очень здорово закаляют способность строить и ветвить конкурентные сюжеты. Глобальные какие-то принципы, вот вроде тройственности. Можно и без них, но они здорово помогают, они ставят рамки, они дают объясниться. Почти все официальные сеттинги, кроме самых-самых первых, основаны именно на них. А дальше это разнообразие. Я тестировал сеттинг в эпоху древних, в эпоху великих, в мировую войну, спустя век после нее, по нескольким системам, прыгал с одной системы на другую даже в рамках одной и той же игровой сессии. Это все заставило глядеть на то же самое с разных ракурсов. Это очень важно. Пятый пункт это стиль. Если вы играете в хоррор, а у вас там ржать за столом, или наоборот, хотелось сказки, а у вас там мясорубка, то вам и самому как ведущему может быть плохо, некомфортно и неудобно. Бросить, переначить, сделать заново, это нормально. Этого бояться не надо. Шестым пунктом у нас вынужденные миграции. У меня вот это было с двойки на тройку, с тройки на пятерку. Официальные сеттинги сквозь такие миграции проходят обязательно. И далеко не всегда успешно. Иногда такие миграции бывают фатальными. Почитайте Википедию или роли Википедию или просто подпишитесь на э, мой канал, рано или поздно расскажу. И седьмым пунктом, вы уж меня извините, это работа. То есть, э, к сожалению, красивый, дельный, логичный сеттинг за день или даже за год не написать. Извините. Ну и напоследок несколько глобальных э, советов. Послушайте обязательно, а следовать или нет, думайте сами. Во-первых, Думайте, с первых же шагов создания или адаптации сеттинга, что там будут делать персонажи? Окей, вы там, э, у вас есть идея, там, стимпанк против нежити, я не знаю, вы впечатлились, что там будут делать персонажи? Будут они чинить поезда? Или будут грабить поезда? Они будут ходить в разведку? Они будут стратегически растягивать запасы города? Не пропускайте ни одну деталь. Всегда думайте в этом направлении. Вы вводите очередную деталь в сеттинг, что будут делать с ней персонажи. Если ничего, не нужна она никому, выкидывайте. Если что-то будут, разбирайтесь в деталях. Что? Фиксируйте, записывайте и дальше пляшите от этого. Во-вторых, больше всего советую вкладываться в элементы, которые влияют на игру заметно, ощутимо, ежеминутно и глобально. Такие бывают два типа. Либо они видны игрокам ежесекундно, либо они важны вам, как ведущему, тоже ежесекундно. В первом случае это может быть, ну скажем, вы выбрались парапанк в качестве э, антуража. Он дает вам плодородную почву для импровизации за игровым столом. Любая деталь, которая вводится, и игроки, и, персонаж, и э, мастер всегда сразу понимают: Ага, окей, там где-нибудь должна быть труба с э, паром и все из меди. Во втором случае, э, ну, скажем, как-то я вел игру по э, мировой войне. Игроки об этом не знали. Они накидали себе хай-левелов и наслаждались мощью. Но я их потихоньку вел к кульминации и затем к развязке. С вводом каждой детали, каждого непися я у себя в голове молча основывался на том, что знал только я, что будет война, что она захлестнет весь мир, что никто не останется в стороне. Такие вещи часто называют метасюжетом, И вот про это как раз есть много текстов и роликов. Ну и последний пункт. Это э, не следуйте слепо всем советам, что найдете в книгах и интернетах. Подняв эту тему, я много чего прошерстил и думал, расскажу так в общих чертах, ссылок надаю и хорошо. Я не нашел ни одного видео, где все бы излагалось четко и так, как я хотел от начала до конца. Обязательно вылезает какая-то штука, которая особенно помогла именно этому рассказчику и испортила его на всю жизнь. Или это карта, или летопись, или география, или климат, или еще что. И вот если это карта, то они обязательно, что вот все... Только вы начали новый сеттинг, обязательно сразу открываете в фотошоп. Без этого абсолютно никуда. Или там какие-то начинаются безумные, безумные анкеты, как я тоже в свое, в свое время делал. И заполняется там на, на 500 пунктов. Все эти вещи можно и нужно использовать для создания и адаптации сеттинга. Но только в той степени, в которой они вам помогают. Не нужно заполнять анкеты на 500 пунктов про каждую страну. До всего этого за столом не дойдет. Возьмите каждый из этих пунктов и задумайтесь, сделает ли он ваш сеттинг в каком-то месте четче и глубже или нет. Я не знаю, климат какой-нибудь. Если вы метеоролог, пишите во всех деталях, пишите, никто вас не останавливает. Если нет, просто задумайтесь, хотите ли вы пустыню, как в темном солнце, или вы хотите вечную зиму, как в «Песне льда и пламени». Если вам все равно, пропускайте и идите дальше. Раз в 10 сессий скажете им, что дождь пошел. Что там дальше? Судостроение какое-нибудь. Хорошо, если это главная цель игры, выдумывайте и пишите все что угодно. Если нет, продумывайте, что за суда там бывают, квинкверемы какие-нибудь, как выглядят они плюс минус и где они берут э, ну, лес или, или леса у них нет, или или суда из кости, или они плавают в желудках китов, или летают на хвостах драконов. Возможно все за этим мы в фэнтези играем. Все, на этом закругляюсь. Спасибо за внимание. Если понравилось, увидимся еще. С вами был Радагаст. Играйте, да веселитесь.